На сцене команда КВН бредда Школа номер 41 58 плюс, плюс Лига Плюс Лига Плюс Лига Новый состав Бреда Плюс Лига Плюс Лига Плюс Лига, лига. Называемся мы хлебом Всем привет, ну и сразу мне хотелось бы разъяснить, мы не бред, а бред, ну это как хлеб по-английски. Новый сезон, новый состав, старых уже не будет. Так, стоп, улдэш, етэ, хватит, ниши привет! Рамис, ну мы же договаривались, а? Заткнись! О, нормально. Ну-ка, давай, еще что-нибудь скажи. Ну, мы с тобой договаривались, что не выходишь. Заткнись! О, мне нравится команда, я остаюсь. Давайте, показывайте, что вы там приготовили. Давайте знакомиться. Это у нас Регина и Артем. Они типа встречаются. Артем, мы что, расстались, что ли? В смысле? А что ты меня из ВК удалил? Вот смотри, ВК, друзья. Так мы все-таки друзья. Ну все, хватит, да. А это Эльза. Она у нас поет. Кстати, у меня есть песня. Песня Близорукова. Он похож на птин, Он похож на принца. На птицу, или на орла, или, может, это тень дерева. Так, стоп! Подожди, подожди. Это гриппа или сова? Артур Новый очки купил, что ли? Стань на место! И с этими шутками вы решили выигрывать Лигу Плюс. Короче, давайте поменять УРМА. Мини... По имени Итак, давайте представим. Промоутер на Сидоровке. Приходите на стрелку. Приходите на стрелку. Приходите на стрелку. Морская Итак, давайте представим. Модник в пустыне. Воды. Дайте воды. Да-да, конечно, держи. Морская. случаи в гардеробе извините я потерял номерок можно мне вот эту куртку да но за утерю номерка штраф 100 рублей так подождите вы у меня уже третий раз за сегодня <соцентрический> Многие знают, но на Зябе есть вот такая школа. Так, дети, начинаем урок. Петров 2. За что? Ногти постриги. Вчера мы учили гласные буквы, вы их помните? Да. Назовите. А. У. Е. Молодцы. Домашним заданием было выучить стих, расскажите. Кольщик, на калимне купола, рядом чудотворный крест. Садись три, за что треху впаяли, волки позорны. очень принципиальные. Итак, давайте представим, во время контрольной работы. Итак, дети, начинаем контрольную работу. Так, срочно всем эвакуироваться! В школе пожар! Хорошо. Выйди и зайди нормально! Вы не понимаете! Отпустите хотя бы детей! И что? Я их сейчас отпущу. Их на дороге машина собьет, меня потом посадят. А оно мне надо? Не надо. Так, все, я вызываю подмогу. Уф, что жарко стало. Блин, из-за этого дыма ничего не видно. Зато я все вижу. ЗВОНОК так, стоп. Звонок для учителя. Мы все умрем! А, и завтра скидываемся все по 200 рублей на новые шторы. Опять. Так эти же сгорят. А -а -а! Ну и что, хотелось бы сказать в конце? Брэд всему голова. Заткнись. А мне определенно нравится эта команда. Команда КВН Брэд, спасибо. Whiskey. And what's wrong with you?